Всем привет! Вы на канале компании Радиосила. В этом видео мы, как и обещали, постараемся рассказать вам о степенях защиты радиостанций. Чаще всего все рации используются людьми не только в личных целях, но и в служебных. Например, рыбалка, охота, скалолазание, страйкбол, спорт и так далее. Все это связано с большими рисками для подручных устройств. Высока вероятность того, что аппаратура ударится, упадет или намокнет. В связи с этим, необходимо уделять внимание прочности корпуса устройства при приобретении радиостанций. Один из самых распространенных стандартов – это стандарт IP – международный стандарт степени защиты устройства от пыли и влаги. Данный стандарт был составлен... Международной электротехнической комиссией. Он включает в себя 7 степеней защиты от попадания пыли и 9 уровней защиты от попадания жидкости. Нас интересует именно защита от воды. Итак, со стандартами вроде разобрались, теперь перейдем к испытаниям. Тести принимают участие радиостанции Альфа-85 и Аргут А-54. Эти радиостанции по заверениям производителя – имеют степень защиты IP66, а также радиостанции iRadio 998, Вектор VT67 и iRadio 910. Эти радиостанции имеют степень защиты IP67. Последние три мы во включенном состоянии опускаем в резервуар с водой и засекаем 30 минут, так как у них степень защиты IP67. Это означает что они могут находиться в воде глубиной до 1 метра, не более 30 минут. А радиостанции со степенью защиты IP66 мы просто на некоторое время положим под струю воды, так как степень IP66 предполагает защиту от динамического воздействия потоков воды. Итак, спустя фактически 21 минуту мы достали радиостанции, которые у нас находились в воде, со степенью защиты IP67. Это iRadio 998, Vector VT67 и iRadio 910. Они все работают, все включаются. Ну и первое, что нам необходимо сделать перед разборкой, это радиостанции протереть и извлечь батарею. Вооружившись необходимыми инструментами, разберем испытуемые радиостанции, чтобы увидеть, в какие вода попала, а в какие нет. Радиостанции Альфа-85 и Аргут А-54 мы держали в воде довольно-таки недолго под струей. Ну и после того, как сняли батарею, мы видим, что вода попала у нас под батарею Аргута а 54 -го. А по Дальфу у нас какие-то небольшие капли. Ну, не так страшно. То же самое мы видим здесь. То есть, какие-то небольшие капли все-таки попали. Но это не столь существенно. У Аргута 54 прям видна влага. Но контакты аккумулятора тут находятся сверху. Это, возможно, и спасло радиостанцию от замыкания. Снимаем батарею. 910 у нас находилась в воде. Влага, соответственно, попала. Контакты аккумулятора у нас защищены резинкой. Ну и здесь на самой батарее соответствующий выступ. Далее вектор. Также мы видим, влага попала. Ну и 998-я. Также влага попала. Теперь приступим к разборке. Итак, первая радиостанция, которую мы разобрали, это iRadio 910-я. Здесь у нас, как вы видите, на болтах стоят специальные резинки. Также резинки присутствуют на антенном разъеме и на самих регуляторах. Следующую модель мы разобрали iRadio а 998. Здесь мы видим примерно ту же самую картину. На болтах находятся резинки, уплотнительные резинки на антенном разъеме, на регуляторе, точно так же на самом шасси. Динамик здесь у нас находится в силиконовом герметике, точно так же, как и разъем под гарнитуру. Ну и вот, собственно, последняя радиостанция с защитой IP-67, вектор vt 67 Также у нас везде присутствуют уплотнительные резинки и на болтах, и на регуляторах, и на самом шасси. Итак, следующей жертвой наших испытаний стала радиостанция Argut A54. Разобрав радиостанцию, Точнее, сняв аккумулятор с радиостанции, у нас сложилось впечатление, что здесь отсутствует как таковая защита, даже IP66. Так как я вам уже показывал, аккумулятор под аккумулятор радиостанции попало достаточное количество влаги. Но разобрав саму радиостанцию, в принципе, мы убедились, что здесь действительно защита IP66 и внутри не было абсолютно никакой влаги. То есть здесь у нас... Все на плотных заглушках, прорезиненных. Собственно, как само шасси радиостанции, так и все регуляторы. Радиостанция Альфа-85 точно так же, как и Аргут-24 находилась у нас под струей воды. Разобрав ее, мы не обнаружили влаги. Итак, в итоге можно сказать, что радиостанции Аргут-А-54 и радиостанция альфа 85 полностью соответствуют своим заявленным характеристикам а именно степени защиты IP66, а также радиостанции вектор VT67 и iRadio 910 и 998, будучи погруженными в воде в течение 21 минуты, полностью прошли испытания на влагозащиту. Внутрь вода ни у одной радиостанции не попала. Не все радиостанции оснащены степенью защиты от влаги и уж тем более от погружения в воду если вы случайно уронили в воду радиостанцию со степенью защиты ниже IP66 первое что необходимо сделать это не паниковать и извлечь радиостанцию из воды отключив ее удалить при этом батарею не проверяйте сразу же работоспособность ток в цепях под воздействием влаги при такой проверке может окончательно вывести радиостанцию из строя после чего лучше обратиться в радиомастерскую. Специалисты компании «Радиосила» быстро и качественно проведут все необходимые работы по восстановлению радиостанции.